Всем привет, на бирже UBIT вы можете зарабатывать токен USTEP, который уже торгуется, активировав один из уровней. Цена активации разная и доход соответственно тоже. В разделе доступно появляется количество уровней, которые вы можете купить. Если, например, нет уровня за 100 долларов, то можете взять 10 по 10. Доход составит тот же самый. 20 токенов одним платежом или 10 платежей по 2 токена плюс бонус после того как активировали уровень вам необходимо до завершения вот этого таймера сыграть в DICE 10 игр по минимальной ставке с монетой Yostep минимальную ставку можете узнать перейдя в DICE выбрав Yostep и здесь, с правой стороны, будут ставки других участников. Посмотрите минималку, откорректируйте свою ставку, повторите 10 игр, обнуление таймера, начисление монет на баланс. Таймер запускается повторно, вам необходимо сыграть еще раз, дважды в сутки. Происходит начисление монет, которые можете продавать. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Регистрация займет одну минуту, а верифицировать аккаунт тут не нужно. Вот вывод криптовалюты фиата и другие функции этой биржи вам доступны без кис. На этом у меня все. Всем пока.